Доброе утро, мои родные! Я поздравляю вас с Новым Годом, с Годом Парящего Орла! С вами Елена Дегурова и прогноз и рекомендации на сегодня для того, чтобы этот день прошел максимально эффективно для вас, и чтобы вы с каждым днем двигались в сторону еще большего счастья. Раннее утро сегодня спокойное, уравновешенное, вот скандалов точно не предвидится. И вообще в целом весь день обещает быть достаточно приятным, комфортным. Сегодня вы можете позволить себе, как в самом начале недели, побывать э, в состоянии умиротворения, повыбирать наряды, и не только девушки. А, однако уже не такие яркие, как э, это можно было выбрать, например, в понедельник потому что сейчас правит балом лаконичность, эстетика, и это будет очень важно. Хорошо, если нравится вплетать в свой образ вещи из модных каталогов или какие-то элементы из модных каталогов. Этим приемом сейчас можно воспользоваться, потому что яркие цвета, не возбраняются, но лучше делать акцент на каком-то одном аксессуаре или на комбинации аксессуаров. Это очень хорошо поможет вам вибрационно выйти на нужный день, на нужные вибрации дня. Поиграйте с цветом, посмотрите, что бы вы какой какой цвет вы хотели бы добавить в свою жизнь. Какого цвета вам не хватает? Предположим, вы хотите добавить радости, добавьте желтый оранжевый цвет в аксессуарах. Если вы хотите, добавить любви, добавьте такой, ну, или розовый только не кислотный, такой Барби, а старо-розовый этот цвет называют. То есть такой, ну, чуть-чуть серым отливом. Или добавьте бордо. Если вы хотите движение добавить в свою жизнь, то вы можете добавить красного цвета. То есть посмотрите, что бы вам хотелось привнести в вашу жизнь и добавьте через аксессуары эти цвета. И вы точно, интуитивно сможете попасть в нужные цветовые гаммы вибрации этого дня. Украшения следует выбирать те, что поражают своей тонкостью, изяществом прямыми линиями или воздушными завитушками. Вот Массивные украшения лучше отложите. Сегодня именно эстетика, тонкость, изящество, вот это добавит вам легкости после достаточно тяжелого дня равноденствия и полнолуния. В первой половине дня обстановка продолжает тенденции утра, то есть спокойствие, равновешенность но ни на кого, никто ни на кого не кричит, никто ни от кого ничего не требует. И вместе с этим все равно имеется довольно большое желание сделать как можно больше всего. А рвение и упорство на ближайший месяц будут актуальны для всех практически. Однако это уже не конфликтность в чистом виде, а именно действия Правда, ближе к обеду многих может постичь своеобразная задумчивость, возможно, даже отстраненность от мира. Это возможно, и просто наблюдайте за тем, что происходит. Появится желание побыть в одиночестве, взвесить все «за» и «против», абстрагироваться от чужого мнения, Нарушать чужие границы и позволять в этот момент вламываться в кабинет не стоит. Это не лучшее проживание этого периода. Помните, что у нас сегодня спокойствие, уравновешенность. И вообще пару часов срочные дела сегодня могут подождать. Не пытайтесь сделать сегодня все сразу, переделать все дела, всему свое время. Уже после обиды ситуация придет в норму, из раковин все стараются вылезти а, и также вежливо извиниться, что были недоступны несколько часов. То есть если вы спрячетесь от кого-то или от чего-то, от дел или от людей, ничего страшного. И возможно уже ближе к вечеру сегодняшнего дня а, не все будут готовы к диалогу. Не все будут продолжать а, хотеть продолжать работать, когда уже будет хотеться домой. В принципе, пятница, понятно, зато чувствуется явное улучшение в финансовой сфере. Пока что это могут быть только намеки на а, достаточно существенные суммы, которые могут вас порадовать. Главное, продолжайте делать свое дело исследовать идеи особенно если работаете на себя и приятное настроение должно вас сопровождать То есть сделайте что-то в удовольствие. в целом это влияние будет гармоничным поэтому есть возможность устроить небольшую встречу с подругами или с друзьями провести вечер с близким человеком вне дома это ваш день еще хотела бы сказать про общую тенденцию После мощного шторма, который а, был связан с равноденствием и полнолунием, энергии, вот эти бурлящие энергии идут на спад. Мягкий, радостный день а, предстоит сегодня, то есть такая настоящая пятница, которая требует умеренности. Дела старайтесь выполнять только в рамках уже имеющихся ресурсов и полномочий. Если для выполнения задачи требуется помощь а, других или а, лишнее напряжение, пока отложите эту задачу в сторону, потому что вероятнее всего помощи не будет, а вы сами закопаетесь и упустите возможность сделать более простые, но тоже необходимые для вас дела. В отношениях сохраняется движение навстречу друг к другу, но уже больше ментальное, страсти затихают, остается желание поговорить, обсудить а, планы на будущее или возможно накопившиеся проблемы. И это время прощения. В стабильных отношениях а, получится перешагнуть порог, убрать старую занозу, мешавшую идти вперед, а там, где не сложилось, хорошо бы подвести итоги и отпустить. В эту пятницу, в последний день празднования равноденствия, проститься будет очень легко. И если в ваши планы входит сказать прощай кому-либо, работе, партнеру, другу, подруге, то это тот самый день, когда лучше всего это сделать и проще всего будет это сделать. Что касается здоровья, остаются проблемы с глазами, может что-то расплываться перед глазами, повышаться глазное давление, может просто как будто бы резкость нарушена, как будто бы вот, вот вы можете почувствовать, что ваше зрение ухудшилось. Но это вибрации сегодняшнего дня, потому что идет перекройка нашего организма, перестройка программы и так она будет действовать на наше зрение также осторожно потому что сегодня сохраняется высокая травматичность опять-таки это касается не всех мы вспоминаем ту же психосоматику если человек боится куда-либо идти вперед двигаться развиваться либо начать что-то новое то будут страдать ноги если осуждение своих способностей или способностей кого-либо это будут страдать руки если вы сильно находитесь в голове то соответственно это голова ну в общем так вот по телу травматичность мы можем определить что же у нас сегодня не так если вы идете в соответствии со своей программой то никакой травматичности у вас не будет ну, максимум заденете где-то локтем косяк двери и я напоминаю что сейчас а, время отпускания отпускание перехода а значит а, чаще чем в другие дни уходят пожилые люди и а, тяжело больные люди есть а, определенные дни а, по вибрациям которые именно а, забирают а, боль забирают людей а, и если вы, предположим, созрели а, проститься с, со своим партнером, но боитесь это сказать, то а, боитесь сделать шаг, боитесь остаться без него или без нее, неважно. Если вы уже вы готовы к, этим, а, к этому разрыву, но не делаете этот шаг, а все тянете непонятно зачем, то а, эти дни могут вызвать конфликтность, несмотря на свое спокойствие. Вот. И также, к сожалению, могут уходить люди, которые уже отыграли свою роль в этой игре жизни. А весна, как и осень, она убирает все, в чем не осталось жизненной силы. Такова тенденция, таковы вибрации дня. Это не хорошо, не плохо. И люди, которые готовы уже... Душа готова перейти в новое воплощение, они а, уходят именно в такие дни. Но теперь о приятном: а сегодня день творчества. Идеи, вдохновения все легко воплощается в жизни. Так что начните, а, вот, либо начните творчество, либо что-то сделайте сегодня творческое, найдите время для творчества. И хорошо не только делать самому, но и смотреть на творчество других. То есть пойти в театр, на концерт, на выставке посмотреть картины. Ну, даже посмотреть кино, которое вы давно хотели. Это тоже можно отнести к творчеству. Творчески накройте сегодня на стол. Сервируйте творчески его. Сделайте что-то для себя. Вот я вначале говорила об аксессуарах. Подойдите творчески к этому процессу. А вот посиделки за кружкой, рюмкой, стаканом сегодня опасны. Можно нарваться на неприятную ситуацию, потерять деньги или вещи, испортить репутацию. И даже для здоровья опасно употребление алкоголя в любых количествах. Может попасться некачественный алкоголь, может пойти реакция отравления даже с маленькой дозы. Сегодня день такой, когда активные, активные вибрации отпускания, убирается все лишнее и даже капля алкоголя может вывести вас на разговор какой-то и вывести на скандал. Хотя напоминаю, что в целом день очень спокойный. Поэтому и, и, конечно же, может испортиться репутация, не говоря уже о том, что многие под влиянием алкоголя тянет поговорить, и это либо рассказать лишнее, либо наговорить лишнего, не надо, не стоит. И прекрасный момент, чтобы поломать то, что проходит кризис но еще вполне могло бы жить, то есть э, под влиянием алкоголя вы можете наговорить своему партнеру лишнего и расстаться на этом. Хотя, опять-таки, кто сказал, что это плохо, может быть, время пришло и пора расставаться. А к вечеру появится ощущение надежды, словно подует свежим ветром, наблюдайте, какие мысли приходят вам в голову, какие фантазии, пусть даже они кажутся нереальными. А эта вселенная дает знак в сторону, какой мечты нужно уже хотя бы посмотреть, лечь, а там, возможно, и дорога откроется. Я желаю вам прекрасного дня. Если вам полезны такие прогнозы, ставьте лайк, делитесь с людьми, нажимайте поделиться, делайте репосты во всех соцсетях, Этим вы скажете мне такое некое спасибо за то, что я для вас делаю. И, конечно же, мне приятно всегда читать ваши комментарии, что помогло, что бы вы еще хотели узнать об энергиях, вибрациях дня и как еще мы можем с вами взаимодействовать, общаться. С вами была Елена Дегурова, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть всегда в курсе нового видео. До следующей встречи, мои родные, пока-пока!